Вечерский мир, света прекрасный Словно это твой желанный день Пушистые травы шуршат под ногами Свет наполнил мрак и тень Но продлился недолго Этот сказочный рай Мир злобой наполнен Ты ее избегай Но удача ушла и тебя уже нашли Либо будь готов дряться Либо просто беги Слышал, так, что за страшные тайны Хранят себе сказки, колокольный, тревожный Услышал я звон, ног ноги надвигался все больше и больше, а стрел армалента Я щитом и привал, обязан я счастью Судьбою героя, что страхи народа Пойдут на полу Редактор не стоит Ведь в любой момент должны напасть Пригаток прочный щелит Зачаруй инструменты Не забудь киды и стрелы взять Но продлится недолго Это архивойна Все зловеды получат Весь урод на меня Но удача ушла Ведь тебя уже нашли Либо будь готов тгаться Либо просто беги Вашу свою деревню я услышал как что за спешные тайны хранят себе сказки Колокольный и важный. я услышал Звон ноги над ветер Все больше и больше Раскел арбалета я щитом укрывал да я честью, судьбою герою Страхи народа пойдут на бабу.